Шествие разрушителя. Мир прелюбодейный и грешный гордо поднял голову свою над церковь. Мы смело обличаем это безверие и безумство, это современное бешенство. Господь видит все, совершающееся в нашем отечестве, и уже скоро изречет праведный суд свой на дерзких и вероломных, дышащих злобой и убийством. «Господи, да возопиет кровь Твоя против всех кромольников, и да воздаст им Господь праведным отомщением!» Святой Праведный Иоанн Кронштадтский Христианское мировоззрение давно подметило в череде исторических событий некую необъяснимую, на первый взгляд, странность – Походы и войны, мятежи и революции, смены династий и свержения престолов, экономические кризисы и политические интриги – эти внешние, бесвязанные и хаотичные явления соединены между собой удивительным единством последствий. Их конечным результатом всегда является разгром национальной государственности и попрание христианских святынь неизбежно встает вопрос «почему?». Что это? Случайность или объективная закономерность, столь любезное сердцу историков-материалистов? Особое звучание приобретают в этой связи многочисленные христианские пророчества, предсказывавшие именно такой ход истории. «Молим вас, братья!» Обращается апостол Павел к народу церковному на заре христианской эры. Да не обольстит вас никто никак, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не взят от среды удерживающий теперь. В этом апостольском призыве ключ к пониманию многих загадок истории и наших сегодняшних недоумений. Истоки тайны беззакония коренятся в седой древности – ее отправной точкой являются события внешне малозначительные. В VI и седьмом веках до Рождества Христова под ударами Ассирии и Вавилона пали маленькие ближневосточные царства: Израильское в 727 году до Рождества Христова, и Иудейское в 606 году до Рождества Христова. Лишившись независимости и превратно истолковав священные книги, часть религиозных сект Израиля и Иудеи связали свои надежды на восстановление государственности с пришествием Мессии, царя Израильского, который соделает их господами мира. Считая себя народом избранным Богом якобы для господства, они ревниво оберегали свою национально-религиозную исключительность. Закоснев в ожидании Мессии как политического и военного лидера, эти люди отвергли истинного Мессию – Иисуса Христа, пришедшего в мир с проповедью покаяния и любви. Особую ненависть вызывал у них тот факт, что, обличив заблуждение иудейских законников, книжников и фарисеев, Христос разрушил миф об их богоизбранности приобщив к своему спасительному учению все окружающие народы. Обличая сатанистские истоки безмерной гордыни, самозванных претендентов на мировое владычество, Иисус сказал им «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Простить ему этой правды сионские мудрецы не могли. Христос был оклеветан и по лжесвидетельству осужден на смерть, но распятым он оказался для богоборцев еще страшнее. Христианство стремительно завоевало мир, отодвигая мечту о господстве все дальше и дальше. Тогда христианской церкви была объявлена война, вести ее открыто христоненавистники не могли, не хватало сил, их оружием а в этой войне стали тайные общества и организации, скрывавшие за внешне благовидной деятельностью свою главную цель – не низвергнуть христианство, разрушить национальные государства и подготовить таким образом добровольное объединение мира в рамках единой международной политической структуры под властью единого мирового правительства. Его глава и должен, по замыслу архитекторов, этого общемирового дома воплотить в жизнь многовековую мечту о господстве над миром. Христиане назвали этого грядущего мирового диктатора Антихристом. Под какими только личинами не скрывались притечи Антихриста. Строители единого мирового сообщества, основатели экуменических движений, приверженцы всеобщих мировых вероучений и тому подобных богоборческих начинаний. Все шло в дело. Еретические секты Средневековья, псевдомонашеские ордена времен крестовых походов, литературные чтения и философские кружки эпохи просвещения, научные ассоциации и масонские ложи нашего космического века с удивительным единодушием выполняли кропотливую работу по разрушению христианского мироощущения и национальной государственности. Отпавший от благодати Божией, католический Запад первым испытал на себе всю мощь этого натиска. «Vexel Регис prodeunt инферни. Знамена властителя ада продвигаются вперед. Так писал в 1884 году в своей энциклике Папа Римский Лев XIII, предупреждая западный мир об опасности. Ныне на наших глазах завершается один из последних актов этой грандиозной исторической драмы. Западный мир, хвастливо именующий себя цивилизованным и кичащийся многовековой христианской культурой, на деле является собой жуткое зрелище тупого животного равнодушия к вопросам истинно-духовной жизни. Стоило поднять железный занавес, чтобы русский человек на собственном опыте убедился, каковы блага цивилизации, беспредельный цинизм и разнузданное бесстыдство хваленого свободного мира сегодня очевидны для любого наблюдателя, сохранившего хоть малую толику нравственной чуткости. На разваленных некогда христианских государств с помощью бесчисленных международных банков, фондов, комитетов Совещаний и организаций лихорадочно возводится уродливая Вавилонская башня нового мирового порядка. Ее строителям давно не давала покоя Россия, длительное время именно русская держава являлась тем удерживающим, вспомним слова апостола Павла само существование которого не позволяло осуществиться тайне беззакония. Крепкая вера Руси и ее мощная православная государственность служили гарантиями того, что разрушительные социальные и религиозные движения не смогут достичь своих страшных целей. К XIX веку, тем не менее, влияние тайных международных богоборческих сил достигло такой величины,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 одичании и самого кровавого беспорядка. Тогда все бесчисленное множество разочарованных в христианстве, жаждущих в душе своей божественного идеала, примет просвещение через всемирную проповедь чистейшего люциферианского, то есть сатанистского, учения, к тому времени уже открытую и всенародную. Похоже, то время, уже настало. Волны откровенного или наспех замаскированного сатанизма заливают русскую землю, губя и калеча человеческие души. А мы все спим? Неужели ошибки прошлого ничему не учат? Документ, содержащий выше приведенные страшные строки, подписан 15 августа. 1871 года Альбертом Пайком, духовным вождем международного масонства того времени. однородованный во Франции задолго до революции 1917 года, он был вскоре переведен на русский язык и опубликован в России, но остался незамеченным. Уверенная в несокрушимой мощи российского государства, русское общество беспечно взирало на набиравший силу процесс расцерковления народного сознания. Напрасно православная церковь взывала устами своих святых подвижников. «Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам в толк не берется». Завязли в грязи западной уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим. Есть уши, но не слышим. И сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Слова эти принадлежат русскому подвижнику, епископу Феофан затворнику Вышинскому. Не горько ли, что и сегодня звучат они как нельзя более современно? К предостерегающему голосу пастыри церкви присоединяли свои тревожные призывы и патриоты-государственники. В докладной записке Департамента полиции, датированной 10 февраля 1895 года, отмечается «Ныне боевой аппарат масонства усовершенствован, и формы грядущего натиска откристаллизовались. Испытанным боевым оружием масонства уже послужил экономический фактор – капитализм. Разжигание бессознательной ненависти, народной толще против всех и вся». Таков второй и главный наступательный ход, выдвинутый ныне масонством в России. Этой мутной волной намечено потопить царя не только как самодержца, но и как помазанника Божия, а тем самым забрызгать грязью и последний нравственный устой народной души православного Бога. Пройдет всего каких-нибудь 10 20 лет спохватятся, да будет поздно. Революционный тлен уже всего коснется. Самые корни векового государственного уклада окажутся подточенными. Катастрофа 1917 года и последовавшая за ней братоубийственная Боня иллюстрируют приведенные выше цитаты «лучше всяких слов» религиозный смысл этих исторических событий не вызывает сомнений стремились уничтожить россию как престол божий русский народ как народ богоносец символический смысл некоторых деяний строителей светлого будущего просто бросается в глаза в 1918 году при странных таинственных обстоятельствах совершено зверское убийство царской семьи и их ближайших слуг. Зачем? Ведь никакой политической опасности царственные узники к тому времени уже не представляли. Это ясно любому непредвзятому исследователю. Убивая русского православного царя, символически убивали законную христианскую, Национальную власть. Убивая наследника, убивали и будущее России. Убивая вместе со вгустейшей семьей их верных слуг, убивали всесословное общенародное единение, к которому так стремила всегда русская жизнь. В 1921 году русские архиереи взывали народы Европы, народы мира.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 на русские муки. Но русская церковь не сдавалась. В России она благословляла своих верных чад на подвиг исповедничества и мученичества перед лицом торжествующего зла. Из-за рубежа доносился обличительный глаз ее архипастырей, окормлявших многомиллионное русское рассеяние. «Наше смутное время весьма скудно пророками, но очень богато лжепророками», предупреждал Православный собор архиереев, собравшийся в 1932 году в Сербии. «Мир оскудел духом Божиим, но очень богат духом заблуждения». Одним из самых вредных и поистине сатанистских лжеучений в истории человечества является масонство. Масонство есть тайная интернациональная мировая революционная организация борьбы с Богом, с церковью, с национальной государственностью и особенно с государственностью христианскую. Под знаком масонской звезды работают все темные силы, разрушающие национальные христианские государства. Масонская рука принимала участие и в разрушении России. Все принципы, все методы, которые применяют большевики для разрушения России, очень близки масонским. 15-летнее наблюдение над разрушением нашей Родины воочию Показала всему миру, как поработители русского народа верны программе масонских ложь по борьбе с Богом, с церковью, с христианской нравственностью, с семьей, с христианским государством, с христианской культурой и со всем тем, что создало и возвеличило нашу Родину. В 1891 году Достоевский предупреждал что если допустить дело до богоборческой революции в России, то она обойдется в стране в 100 миллионов голов. В 1990 году еженедельник «Аргументы и факты» опубликовал статистические данные, согласно которым общие потери народа населения России за период с 1917 года. По 1959 год составили 110,7 миллионов человек. Так явила себя миру тайна беззакония в России. Во всем ужасе и безобразии своей дьявольской личины.